Спасибо большое. Я бы хотел пригласить нашего следующего выступающего. Это профессор Андрей Григорьев из Университета Радгерса США. И доклад будет ⁇ «Малая РНК в норме и патологии ⁇ Здравствуйте. Я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за то, что они пригласили меня здесь участвовать. И я, наверное, единственный представитель той области, которая называется биоинформатика, здесь. Если мы вспомним, что 70 лет назад генетика и кибернетика назывались лженауками, то я работаю на стыке двух лженаук. И я попытаюсь немного вам рассказать о том, как это выглядит на примере маленьких РНК. Ну, темой конференции является «Трансляционная медицина». И... Так лучше... Да, и моя лаборатория э, работает не только над темой, о которой я собираюсь говорить, она работает над анализом данных э, Next Generation Sequencing, э, в том числе геномов э, заболеваний, таких как рак и так далее. И наши алгоритмы, которые мы сейчас разрабатываем, они помогают найти новые мишени и персонализировать подход. Ну, я надеюсь, что это будет происходить. По крайней мере, алгоритмы, которые мы разрабатываем, они участвовали в соревнованиях и побили многие в общем-то, существующие средства для нахождения мутаций и перестановок в геномах. Но сегодня я хотел бы поговорить немного о другом, а именно о малых РНК. И отчасти, может быть, потому, что, как предыдущий докладчик отметил, наши исследования в том, Области трансляционной медицины или диагностики зачастую наталкиваются на тот факт, что мы не понимаем, что происходит, несмотря на то обилие данных, которое есть. То есть нам нужно, в общем-то, знать больше. И зачастую это знание приходит из довольно неожиданных э, источников. И поскольку я уже начал говорить об информатике, я, в принципе, э, приехал сюда дать еще лекцию студентам что сделал пару дней назад. И также я думаю, что студенты, присутствующие здесь, может быть, немного поймут о биоинформатике из этой лекции, поскольку она будет, в общем-то, ориентироваться на конкретные данные. И тема лекции здесь немножечко изменена, она такая более интригующая, может быть, новые фрагменты старых молекул. О каких старых молекулах я собираюсь говорить, и о каких новых фрагментах? Я буду разговаривать о транспортных РНК. Это довольно. Для людей, которые не занимаются это такой очень скучный, вообще-то, предмет. Потому что давно известная роль в трансляции, в учебнике все это написано. И, в общем-то, даже при аннотации геномов люди не особо отмечают, ну, обращают внимание на транспортные РНК. Какие-то маргинальные роли им приписаны в процессах вроде инициации репликации вирусов или еще чего-нибудь но больше практически ничего. Тем не менее, в человеческом геноме транспортных РНК около 700. Зачем нам столько нужно, непонятно. 400 из них уникальные. То есть, никакими использованиями кадонов или еще чем-нибудь ну, не объяснить такого изобилия, непонятно, зачем оно существует. Поэтому... вот я сегодня хочу немножко привести данных, которые, может быть, обозначат для транспортного РНК некую новую функцию. Ну и заодно для студентов это будет, может быть, примером того, как нужно смотреть на данные и, в общем, находить в них какие-то новые черты. Маленькие РНК. Что о них известно, ну, в общем, известно много, существует целый ряд различных семейств и так далее. Сегодня я буду приводить примеры только одного из них, это микро -РНК, которые имеют вполне определенную длину и, в общем-то, действуют в риск-комплексе а, через белки, которые называются органавт Их роль, как правило, заключается либо в репрессии трансляции, либо в деградации МРНК в клетке. То есть это посттранскрипционная регуляция э, того, как наше содержимое генома превращается в функцию. Эти, известны, э, эти системы известны как в животных, так и в растениях, и они на самом деле довольно сильно там отличаются. Например, в животных это части э, транскрипционных единиц, которые кодируют белки зачастую. Их биогенез разделен на ядерный. И цитоплазматически с помощью вот этих... Нет, маус не работает здесь, но с помощью этих двух белков... О, простите. О, Боже мой, как мне вернуть назад? А, понятно, вот клавиатура есть, да? Все, спасибо. Ага. И некоторые из них подвергаются метилированию в цитоплазме с помощью определенного белка и требуют частичного совпадения с последовательностью мишени для того, чтобы произвести какой-то эффект. Их основные мишени находятся в 3 штрих нетранслируемом участке. В то время как в растениях часто микрорнк это независимые единицы, которые транскрипируются отдельно, их биогенез почти полностью осуществляется в ядре, внутри определенных там, единиц, э, как называющихся D-bodies. происходит тоже внутри ядра. И узнавание мишени, оно, как правило, либо perfect, то есть совершенно стопроцентное, э, либо частичное, но ну, почти стопроцентное. Их основные мишени находятся э, в кодирующих областях, и поэтому, исходя из этого, исходя из необходимости узнавать, то есть находить мишень более точно, набор мишеней существенно ниже в растениях. То есть две системы довольно активно работающие, но очень разные. Зачем вообще все это такое многообразие и как оно возникло, ну довольно трудно понять. В принципе, вот дальше я покажу несколько картинок, которые это все иллюстрируют графически. Ну, в частности, все начинается с pre mrna которая потом превращается в pre-mRNA и в mature mrna Их две цепи, как называется, часто Star Strand и Mature Strand, разделяются и отправляются в риск-комплексы, где они начинают действовать либо за счет полного матча, полной комплементарности, либо частичной. Ну, это такой textbook view который нам то есть которые учебники нам носят. реальность она немного отличается и я покажу примеры этого в следующих слайдах как именно происходит узнавание это мы видим на примере вот этого слайда где органавт риск комплекса изображен вместе с микрорнк и ее часть, которая называется Seed Region, ну, то есть я не буду его переводить, то есть э, короткий участок, э, который узнает мишень, он показан таким вывернутым э, в данном случае. И мишень находит этот участок и либо образует, то есть находит дальнейшие участки комплементарности и образует двойную э, спираль здесь, что приводит к... К расщеплению ее этого комплекса, либо э, частичная комплементарность приводит к ингибированию э, трансляции. Эти участки c они, как правило, микроРНК находятся в животных от позиции 2 до 8, и зачастую первый, э, первый нуклеотид э, тоже важен, если э, в мишени это аденин. Вот. И есть также более длинные матчи и так далее. То есть вот это классический взгляд на то, как микроРНК находится в мишени. Эти же самые seed regions, в зависимости от этой длины, указаны здесь с точки зрения относительной эффективности связывания энергетической. Есть другие более экзотические вещи, но мы о них не будем ничего говорить собственно я не связывался с микрорнк довольно долго и э, работа вместе с нэнси бонини в уни университете пенсильвании натолкнула меня на собственно расширение всех этих исследований мы посмотрели на ну, целую кучу в общем ридов из секвенирования что важно здесь это то что обозначено красным цветом то есть мы смотрели на Иммунопрес... Библиотеки получены в результате иммунопреципитации аргонавта в дрозофиле и смотрели за динамикой в возрасте, в зависимости от возраста мухи, динамикой загружения вот этих самых. Так, то есть вот этих э э микроНК, то есть затем как а сами они грузятся внутрь э, риск-комплекса. Исходя из этого, мы пытались оценить, в общем-то, функциональность э, со временем. А, ну, как видите, мы анализировали целую кучу, в общем-то, ридов, милли... сотни миллионов зачастую. И то, что мы нашли, я сразу в одном слайде опишу. А, то есть мы увидели, что на самом деле э, не... То есть представительность микро-РНК с возрастом, она не является постоянной, она меняется. Причем она меняется в зависимости от того, какой риск-комплекс мы рассматриваем. В органавте-2, например, накопление микро-РНК увеличилось, в то время как в органавте-1 оно оставалось постоянным. Вот. И это подразумевает, что существуют какие-то специфические, может быть, специфические механизмы, которые определяют как а, наши регуляторы будут грузиться в эти комплексы с возрастом. Мы также посмотрели на мутанты, э, дрозофильные мутанты, в которых э, метилирование 2' э, было как бы уничтожено. И это привело к тому, что э, процессы, связанные с, со старением, очень ярко проявились, потому что, например, ускорилась нейродегенерация и укоротился срок жизни. Это было ну, довольно любопытным. И, в общем-то, одна из таких спекулятивных идей, которая, наверное, очень примитивна, но тот факт, что накопление с возрастом этих ингибирующих трансляцию молекул, оно, возможно, связано с тем, что их стабильность – обеспечивается этим метилированием. И, может быть, наше старение – это просто артефакт стабильности этих микрорнк которые сидят в риск-комплексах, потому что а, экспрессия генов с возрастом уменьшается и уменьшается. И особенно это видно среди тех а, мишеней, которые а, атакуются органавтом-2. Но мы продолжим это немножко дальше, и а, я расскажу об анализе, немного других молекул, которые мы нашли в тех же библиотеках, а именно фрагментах ТРНК. Так же, как и микроРНК, мы увидели, что эти молекулы изменяют свое присутствие в рискомплексах с возрастом, они показывают черты, которые похожи на черты микроНК, в том числе, ну, я проиллюстрирую, в том числе, например, наличие потенциальных участков узнавания, сидриджин. И, исходя из этого, мы сказали, может быть, мы можем даже предсказать а, мишени этих молекул. Ну, для иллюстрации того, как меняется количество фрагментов с возрастом, а, этот график показывает, что трехдневные и 30 тридцатидневные количество в органавте 1 постоянно, в то время как идет рост в органавте 2. Это также было замечено в других контекстах, в некоторых других организмах, например, в C. -Elegance. Но это общее количество фрагментов. Если посмотреть на конкретные фрагменты, которые присутствуют, нам нужно немного проиллюстрировать а, сам биогенез. То есть молекула ТРНК, процессированная с CCE на конце, часто рассекается, например, белками вроде angiogenin, а, в области антикадона. Кроме того, есть ряд других белков, которые расщепляют ее в областях D или T-луб, которые приводят к образованию таких фрагментов. И, собственно, вот об этих фрагментах, а также о некоторых из этих, и идет речь в этой лекции. Когда мы посмотрим на отдельные изоформы, что я называю изоформой, это отрезок ТРНК, Э, происходящие из определенной точки, но имеющие конкретную длину. Соседняя изоформа может отличаться на один-два нуклеотида в длину. Когда мы посмотрим на их э, наличие в комплексах риск, то мы увидим, что они меняются возрастом и меняются в зависимости от комплекса. То есть одна и та же изоформа длиной 25 в данном случае меняет свою концентрацию в 4 раза с возрастом от органафта-1 к органафту-2. Это все нормализованные данные, так что мы просто видим, что идет как бы дополнительная загрузка этой микрорнк Но есть другие примеры, когда в одном из органафтов у нас встречается короткая форма, которая тоже меняется со временем, а в другом совершенно другая. Почему это происходит, мы не знаем. Но это очень похоже на то, что происходит в Вот этим Вот загад... да, здесь это не видно, тут такой загадочный голубой бэкграунд, который а, показывает то, что происходит в микроНК. То есть мы видим разные из... длины изоформы в органавте 1 и органавте 2, либо изоформы одной и той же длины, меняющие свою концентрацию со временем. То есть процессы очень похожи между ними. И тот факт, что и та, и другая находятся в органавте, который имеет определенную конкретную функцию, они а просто там плавают где-то в клетке, подразумевает, что, наверное, у них есть некоторая функциональность, вполне возможно, связанная с риск-процессом и с регуляцией трансляции. Если мы посмотрим на ТРНК, найденные в различных источниках, мы тоже увидим определенное сходство. То есть в данном случае мы смотрим на головы мух, слева, это отдельные, фрагменты, которые выровнены по общей последовательности ТРНК, головы мух и а, клеточная линия. То есть два независимых источника дают нам совершенно тот же самый фрагмент, который показан как просто большое количество а, ридов. То есть если многие имеют там десятки, то это у нас 6000. Аналогичные большинство здесь единицы и 2500 для этого фрагмента один и тот же фрагмент проявляет себя в разных совершенно контекстах. Видимо, это не шум, это не случайное фрагментирование. Это вполне конкретный какой-то сигнал, который а, мы об, обнаруживаем в этих комплексах. Аналогично совершенно а, фрагменты, то есть а, микро были найдены. Вот здесь вы этого совершенно точно не видите, но видите, что здесь длинные чисел намного выше. То есть это вот совершенно это активные из-за формы микрорнк в данном случае указаны. То есть есть сходство между тем, как мы, что мы видим в фрагментах микроРНК и ТРНК. Если же мы ну, просто просуммируем в данном случае все, здесь показаны отношения, количество количества органавте 2 к органавту 1 в разном возрасте и наоборот в отношении разных возрастов. Мы увидим в данном случае, что органов 2 все время дает нам превышение по отношению к органавту-1. Одно из э, точек, почему я привел этот слайд, потому что большинство э, исследований до этого, которые находили фрагменты ТНК, они касались одной-двух молекул. В данном случае мы нашли представителей всех аминокислот. То есть ТРНК, uh, которые кодируют все, и кроме того, те, которые находятся в ядерном геноме и в митохондриальном геноме. И продолжая эту аналогию, мы решили поискать uh, потенциальные места узнавания. Uh, поскольку я сказал, какие-то исследования до этого уже проводились, в том числе экспериментальные, люди находили отдельные мишени, гипотетические мишени, и используя из в том числе. И мутируя места узнавания, они обнаружили, что в одном случае потенциальный сидриджин находится в 5 области ТРНК, ТРНК фрагмента, другие нашли его в 3 области. В общем, такое некое противоречие. Но с другой стороны, надо помнить, что и в микро классическая схема, которую я описал, она не всегда исполняется. Есть случаи, которые считаются исключениями. И может быть, на самом деле, исключений будет достаточно много, чтобы сравнить их с правилами. Мы посмотрели на две а, аминокислоты, то есть фрагменты ТРНК, кодирующие две аминокислоты, которые а, наиболее многочисленные. И таким образом, как показано на этом слайде, пытались идентифицировать а, seed region. Мы просто брали семимеры, начиная с любой точки в нашем фрагменте, и искали а, комплементарные им участки по всему геному дрозофила. И вот что мы нашли. Когда мы возьмем просто весь геном э, дрозофила и посчитаем количество э, встречаемости, ожидаемое количество встречаемости, мы можем выразить его в данном случае черным цветом. Когда мы посчитаем встречаемость их в три стрих концах генов э, дрозофила и меланогаста, то мы получаем вот эти вот белые э, кусочки. Мы... Как еще одну случайную модель, мы просто перемешали а, все нуклеотиды в нашем семимере и посчитали среднюю встречаемость а, всех, этих, а, всех этих семимеров. Мы тоже мы видим, что это все существенно ниже, чем вот этот вот красный пик. И этот красный пик соответствует на самом деле а, консервативным областям. Сохранив консервативным между 12 дрозофильными геномами, находящимися в три штрих-конце. То есть это та область, в которой сигнал и должен остаться, если он и есть. То есть это консервация подразумевает функцию. То есть потенциальный функциональный элемент, который могут узнавать эти ТРНК, находится там же, где мы и ожидали его найти по сравнению с микро в три штрих Нетранслируемом регионе. Даже есть небольшое, небольшое обогащение в интронах, но правда, конечно, не столь существенное, как здесь. Это, это фрагмент митохондриальной ТНК. Пример ядерной ТНК, тоже наиболее многочисленный, показывает ядерно закодированный ТНК. Показывает, что в данном случае наш пик приходится на другой конец молекулы. То есть параллель э, экспериментальным данным мы тоже нашли возможность нахождения участка узнавания Сидриджина не только на 5-4, но и на 3-4 х конце. И тоже обнаруживаем некоторые э, обогащения в интронах, ну и есть даже в кодирующих областях. И эти данные... воспроизводится не только в мухе, но и в крысах, мышах, людях и так далее. То есть вот это краткое изложение того, что я только что сказал. И сейчас я покажу просто несколько примеров, так чисто иллюстративно. Вот над 12 наших розофильных геномов такая очень консервативная часть, за исключением, может быть, вот этого нуклеотида. И вот это узнавание а, конкретным сидриджином а, а, нашей сериновой ТРНК, а, то есть ТНК-фрагменты. А, вот это был ген, который был узнан. А, можно увидеть участки перекрывания с микроРНК, что подразумевает с сидрюйдинами и микроНК, которые подразумевают, возможно, более сложную регуляцию. Ну и еще один белок, который в данном случае потенциально является мишенью. Или зачастую, естественно, они прикрываются друг с другом, эти участки узнавания. И в данном случае мы показываем, что есть и примеры того, что участку узнавания предшествует и, что означает, это будет более сильное связывание. Но это все спекуляции, так же как и эти белки являются спекулятивными мишенями. Но это все нужно еще подтвердить. Тем не менее, зная, что действия микрорНК отражались на, скажем, нейронной системе, нейродегенерация, то есть дегенерация мозга в мухах была замечена. Мы решили спросить, может быть, мы найдем подобное же предпочтение подобным мишеням а, в нашем случае. Мы использовали а, Geneontology, э, систему, да, и пос посмотрели на значимые обогащения терминов, которые связаны с теми генами, которые мы считаем потенциальными мишенями. И мы нашли, что большинство из них, на самом деле, связаны либо с развитием, с, либо с функциями мозга. И не только в этой категории, которая называется «биологические процессы», но и в категории, которые связаны с клеточным расположением. То есть в данном случае у нас синапси, аксон, enrichment. И суммируя это все, можно сказать, что по аналогии с микро -РНК, транспортные РНК, точнее их фрагменты, работают в такой же, в общем-то, сложной и какой-то взаимосвязанный с другими элементами клетки э, с, манере. Они также меняют свою, свою степень загрузки в риск-комплекс с возрастом. Сам факт, что они грузятся туда, предполагает функцию. И рост его э, в аргонавте 2 – совершенно похож на рост, э, там, на рост загрузки микро-РНК. Потенциальные мишени аналогичного микро-РНК находятся в области три они нетранслируемой. Я не привел пример э, этого, но, тем не менее, есть какие-то анекдотические случаи, где мы можем из библиотек э, вытащить... Примеры дементилирования может иметь эффект, но пока это очень спекулятивно. И в общем-то, функциональные группы, которые являются потенциальными мишенями, они обогащены в сторону функций развития и нейронной функции. То есть сходство очень большое. В качестве дополнительного и, может быть, немного уходящего в сторону примера, я бы хотел привести статьи, которые появились три месяца назад в Science, и они, в общем, показывают, что трнк фрагменты, они на самом деле начинают играть все большую и большую роль, как бы становятся более признанными. В данном случае эти две статьи описали влияние отцовской диеты на фенотип. Потомство. Отцовская диета была передана при созревании мышиной спермы в зависимости от э, диеты. В, там, в данном случае рассматривались э, high-fat diet, то есть э, повышенные жиры, и high protein, то есть повышенные белки. Э, за счет чего это происходит? Диета как выясняется, влияет на уровни фрагментов ТРНК при созревании сперматозоидов. Существуют определенные частицы, которые называются эпидидимус которые несут группы фрагментов ТРНК и приносят их в созревающий сперматозоид. Точно так же эту ТРНК можно выделить и а, ввести просто в... А, Год, и эмбрионы в будут развиваться и показывать, например, для а, случая высокожировой диеты, какие-то диабетические признаки. То есть а, существуют совершенно неизвестные нам эпигенетические способы влияния на фенотип с помощью фрагментов ТНК. Это, конечно, очень базовый механизм. Да? То есть, если это происходит, и это, возможно, действие в данном случае и отличается от того, которое я описал. Не, недостаточно было данных в этих статьях для того, чтобы проанализировать точно мишени и так далее. То есть, это, ну, попробуем, в общем, что-то из этого получить в дальнейшем. Но, тем не менее, суть в том, что Изменяется транскрипция генов в потомстве за счет появления фрагментов ТРНК. Каков именно механизм? На наш взгляд, это, скорее всего, связано с а, рискомплексом. И то, что, тот факт, что раньше их не замечали, скорее всего, касается либо сфокусированности на микроРНК, либо недостаточном качестве а, секвенса, который а, присутствовал в те годы, когда микроРНК была такой модной. И я вначале хотел бы поблагодарить э, людей из моей группы, которые участвовали в этой работе, а также коллабораторов из Университета Пенсильвании. Ну и, в общем, задать вам вопрос, да, существует ли новая функция для этой старой молекулы? Да, находим ли мы ее? И, скорее всего, мы найдем ее, если будем смотреть а, как бы немного в сторону от главного фокуса исследований. То есть в данном случае это примерно то, что и произошло. Нами. спасибо за внимание